Я давно играю в настольные ролевые игры, и одним из моих любимых сеттингов является планшафт. Модули по сеттингу планшафт, ну хорошие модули по сеттингу планшафт, которых довольно много, я там не считал точно, но думаю, что немножко будет больше получаться, чем в других сеттингах. Построены они по одному из двух шаблонов. Первый тип пляшет от экзотического элемента сеттинга, но сами по себе такие модули совершенно стандартные. Ну, скажем там, трактирщик просит спуститься в подвал и извести там крыс. Но крысы оказываются не простые, а э, мозговые. Мозговые крысы, сейчас покажу, вот они. Вот это мозговые крысы. Они у нас чем отличаются? Тем, что получают лишний пункт интеллекта за каждые 5 собравшихся вместе особей. До максимума там 20. Но 20 это по вторым продвинутым подземельям и драконам, это, это очень много. То есть это едва такое достижимое число для высокоуровневых игровых персонажей, для которого надо хорошо, чтобы и в начале накинулось, плюс потом там жутко редкие вещи, чтобы попадались и так далее. Начиная с седьмого интеллекта, эти мозговые крысы, они уже кастуют заклинания, потом не получают там сверх того псионическую атаку, иммунитеты, устойчивость к магии и так далее. Но самое главное же, конечно, не это. Это уже там в бою важно будет. Самое главное это, что высокий интеллект позволяет крысам действовать разумно и планировать какие-то сознательные действия, строить многоходовочки. Это что получается? Это субверсия, то есть мы думаем, что складывается шаблон, вот такой вот геноцид крыс в подвале таверны, который используется во многих видеоиграх, как вводный квест, а он не складывается. И даже первая идея о том, что за крысами там кто-то стоит, или что параллельно с крысами еще там кто-то козни строит, ими закрываясь, это первая идея, ну, у неопытных игроков особенно она будет первой. Она тоже не срабатывает. Но субверсия как бы хорошая, она оказывается, что просто вот э -э, крысы поумнели. Да? Модули с субверсией ну, почти всегда проходят успешно, а здесь еще в конце игроки немножко больше как бы вот поймут, пронюхают именно про планшафт. Или вот если не хотите боевые, э -э, то вот социальный модуль там есть, в котором надо рассудить спор между исконными жителями какого-то селения и теми, кто туда хочет к ним, значит, подселиться. Со своими, естественно, какими-то привычками и стандартами. Все довольно как бы, обычно, обыденно. Ситуация известная. Но одна сторона там барьявры. Это такие э, асгардские кентавры с козлобараньими рогами. А другая сторона рататоски. Служащие Игдрасилу гуманоидные белки. И опять-таки, как бы помочь вот, разобраться, кто там прав, кто виноват. Помочь найти устраивающий всех выход. Это хороший квест. Нормальный такой, с открытым концом. Ну нифига себе, это спор белок человекоподобных с козлами тоже человекоподобными. И в общем-то, если ведущий знает характер как барьявров, так и ратотосков, к модулю готовиться не надо. Вот сиди просто и отыгрывай. И пусть игроки уже там вертятся как хотят. И игрокам в общем-то тоже хорошо, они много о сеттинге узнают. Все. Таких модулей там много, то есть надо там, скажем, найти кого-то и ликвидировать, или даже просто найти и показать пальцем тому, кто будет ликвидировать, но искать надо на лимбу, где все вокруг там сплошной хаос, и все меняется каждую минуту, а тот, кого ищем, слад, которым этим эм, хаосом еще и управлять может, в отличие от идущих по его следу. Но есть и другой тип модулей, в котором основывается все на двух локациях, То есть на, ну скажем так, пункт А есть пункт Б. То есть два какие-то разные места. Квест начинается в одном, цель лежит в другом и заканчивается он снова в первом. Это есть вот последний седьмой шаблон из книги Букера, по которой мы шли уже вот два месяца. И там он называется «Туда и обратно». Про элементы шаблона, в общем-то, не так уж много надо рассказывать. Да и вообще вы могли бы уже сами догадаться, уже поднаторели тоже в этих шаблонах. Сначала идет экспозиция, введение в курс дела, ознакомление с пунктом А. Если этого не сделать или сделать бы как, то не будет исходной точки, то есть не будет и контраста. А этот шаблон, он живет именно контрастом. Затем идет уход из пункта А в пункт Б. Это может быть прыжок в кроличью нору, проход сквозь волшебный шкаф, открывание портала, что угодно. Но в отличие от похода, тут не нужны какие-то там чудовища и испытания. Опять-таки, почему не нужны? Потому что они уже есть в другом шаблоне. Эти два шаблона просто можно совместить. Вспомните тоже какой-нибудь там «Властелин колец». Там есть и то, и другое. Там вся эпопея, фактически, это такое шествование по замечательным локациям. Но каждый раз уход из одной локации в следующую, он там кишит всякими проблемами. Ну, так вот за столом, так делают компании. Сплетая вот шаблоны и квесты в такую единую косичку, которая тянется и тянется. Затем после вот этого ухода идет первоначальное очарование пунктом Б. То есть там как бы там все дико, незнакомо, да, но не обязательно так уж враждебно. Вот скажем, возьмем э, весьма неплохой модуль на Баатор и обратно из сборника колодец миров. Э, этот модуль, кстати, любили использовать вот как вводный для вывода именно обычную партию на планшафт. Там уход из пункта А в пункт Д происходит из-за активации портала. То есть партия исследует там что-то подземелье или башню чью-то, находит там портал, входит в него и оказывается посреди Баатора. Кто не в курсе, Баатор это ну практически ад. Там везде сплошные черти, их много, они злые, вооруженные, организованные, с ними шутки плохи. И вообще вот так вот с бухты-барахты оказаться там неподготовленным, это весьма и весьма нежелательно. Но что играет роль вот этого вот элемента начального очарования? То, что портал со стороны Батора охраняет... Ну, не так, чтобы охраняет, так, следит за ним, сторожит. Да, э, старый ленивый спинагон Халицу, которого поставили туда много лет назад. С тех пор там э, наверняка забыли портал, э, уже очень давно не использовался. И он, этот Халицу, он совершенно не готов ни к активации портала, ни тем более к бою, ни к чему. Но он более чем готов подтвердить с персонажами, потянуть кота за хвост, а там кто-то будет мимо проходить. И если его заставить, то он даже готов поделиться своими знаниями батора которых у него полно. Они ограничены, конечно, но у них полно, и он готов вполне ими делиться, вместо того, чтобы как-то провоцировать конфликт, в котором он не видит для себя возможности полностью выиграть. Побеседовать с Халицу... Герои могут понять, что они попали в непросту, непростую заваруху. Расслабляться им нельзя. Но, как бы, вот в данный момент, ну, не все так уж и плохо. Да? То есть э, мы, э, мы попали, черт знает куда, э, но в данный момент никто не кусает. Враг один, и тот он напуган. Нас много, и мы в тельняшках. вот это и есть такое начальное очарование. То есть до зоны комфорта еще далеко, но, как бы, там хороший, конкурсы интересны. Следующий этап это крушение надежд. Ну, следующие этапы это крушение надежд, полный кошмар и драматический побег. Как я уже сказал, если вы внимательно слушали про все остальные шаблоны, вы могли бы уже и догадаться и как бы э, понять, что э, каждый э, имеет под собой. Если вначале все хорошо, то дальше должно быть, соответственно, все хуже и хуже. И в конце все-таки, в данном случае, вот добро все-таки побеждает зло. Самое главное здесь, какой ценой. То есть все, что происходит в пункте Б, как бы в каком-то смысле оно вот понарошку, оно не по-настоящему происходит. В некоторых книгах и фильмах это даже так как бы остается под вопросом, то есть был ли мальчик, было ли путешествие, действительно ли все это происходило, может это просто сон, в рамках планшафта, ну, как бы, с одной стороны, так чисто вот административно, бюрократически, конечно, ответом четкое «да». Другие планы существования, они настолько же существуют, как и первичный. Но с другой стороны, нам-то, нормальным жителям Прайма или даже Сигила, нам-то какое дело до всех этих проблем батызу Ба У них там, извините, кровавая война уже несколько тысячелетий идет. Нам-то вот до нее что? Конца ей нет. Ну и что, что дальше? Все бросить и идти им помогать. Все проблемы баатезу или с баатезу связанные, которыми мы будем заниматься там, в пункте Б, попав на баатор, по большому счету для вас, для нас не важны. Просто потому что все проблемы мы не, не сможем. Как-то сделать так, чтобы они рассосались. А в локальном масштабе они не окажут никакого влияния. Ни на нашу жизнь, ни вообще на планшафт. Вот. И что нам важно, это оттуда выход найти. Но, конечно, если выход этот будет найден ценой жертвы, друзьями, сапартийцами, знакомствами, волшебными вещами, принципами то это меняет персонажей. Во всяком случае, должно менять. Иначе шаблон туда и обратно, опять-таки, он не сложится красиво. И элементы, ну, как бы они вроде как будут стоять на месте, но такие вот, как, как китайские новогодние игрушки, да, что вроде как блестят, но не радуют. Цена всего квеста была, будет, ну, вот как вот, опять-таки, в магазин за кефиром сходить. Ну, сходил и сходил, че уж тут, ну, закончится кефир, еще раз пойду. В колодце миров, раз мы уже начали э, на Бааторе обратно разбирать, там крушение надежд начинается с попытки отойти от портала, вот со связанным или там убитым с пенагоном сторожем, и найти какой-нибудь портал обратно. Дальше будет немного спойлеров, скажу сразу. Персонажам надо там в вброд пересекать потоки крови, выполнять мини-квесты, которые им дает колонны из живых голов сложены. Надо общаться с местными обитателями, которые, как, как бы, они могут казаться честными, но Йопарасате, так или иначе, они сидят на Авернусе, это первый, э, первый круг ада. На Авернусе все, так или иначе, находятся под колпаком у Белла, это такой там мощный шайтан, ну, Питфинт, э, который, как бы, держит весь этот э, э, слой в каменных, э, э, в каменных дланях и в ежовых рукавицах. И когда персонажам надо там обратно уже на сторону, э, на ту сторону кровавого потока, их замечают гигантские кровавые черви. Они проходят мимо цитадели самого этого Белла, им, им нужно ее обогнуть. Но они видят, что цитадель, блин нафиг, она выглядит как гора просто фортификации из железа и гранита. И по размеру она больше всех замков, что они видели у себя дома вместе взятых. Это уже полный кошмар, то есть оставаться незаметными им все труднее. уже всем понятно, что долго так продолжаться не может, что в противостоянии с Белом вот этом вот, который вот в этой цитадели сидит, у них вообще никаких шансов нет, никогда не было и никогда не будет. Боевые начинаются, подтверждения, тому, там э, пролетают несколько обишая, э, мелких. Это всего лишь отставшие от легиона, слабенькие, отбившиеся от основной массы солдаты. Но у них там 70 хитов на двоих, регенерация, полет, ядовитые атаки и черт знает еще что такое. Добравшись кое-как до портала в Сигил, измученная партия попадает на его сторожа, красного обишая Аркальменса, замаскированного под человека. Нервы у них к тому моменту уже накалены. Над головой там в вышине летают целые стаи чертей, которые, если начнется драка, наверняка не спустятся узнать, как бы вообще там, чё чем. Ну, и тут вроде как еще гуманоид, друг человека, и просит за проход вон, всего ничего взять с собой, пронести в Сигил, в безопасный сравнительно город, в волшебную сферу неизвестного действия. Это очень хорошая такая последняя сцена, потому что, как я уже сказал выше, самое главное не уйти от всех проблем и вернуться, а самое главное, какой ценой. Сможете ли вы вот, вот взять и положиться на, ну пусть даже человека, но человека, живущего в аду и работающего там портальным сторожем? Дерзнете ли вы пойти на конфликт на виду адских полчищ, которые летают там, жужжат в, выс, в вышине? Возьмете ли вы на себя ответственность контрабандой внести какую-то явно адскую, инфернальную, злонамеренную магию в колыбель покоя, которой вы сами все это время тянулись? И никто, ни автор модуля, ни, ни я, как чувак из интернета, ни ваш ведущий, никто этого не знает. И, возможно, вы тоже не знаете этого о себе». И Именно ради этого имеет смысл играть в ролевые игры, где вы попадаете в ситуации, трудные, опасные ситуации с конфликтами, с проблемами, в которые вы еще не попадали в жизни. И может, Бог милует, и не попадете. Но и за игровым столом можно заглянуть в себя немножко глубже и увидеть, как вас тянет поступить и как вы в итоге поступаете в таких случаях. И финал модуля тоже гениальный. Тут самый вот, э, самый большой спойлер. То есть пролесните уже полминуты, если будете в этот модуль когда-то играть. Если взять вот эту вот магическую сферу адской магии и так или иначе мытьем или катанием, на все-таки согласиться взять ее с собой, внести ее в Сигил, то на входе в Сигил она рассыпется в пыль. Потому что за Сигилом следит Леди боли. Магия которой несравненно сильнее каких бы то ни было чертовских поделок. Это ее город. И здесь все будет так, как хочет она. И это тоже хороший урок для игроков и для персонажей. Выбор личный, выбор о том, как поступить, помогать ли устраивать гадость, или как-то пытаться, пытаться оправдать самого себя, или гневно отказаться и жить с последствиями, и жить с последствиями в любом случае – это выбор за вами, это личный, локальный выбор. Но это не значит, что каждая подлость действительно будет вести к чему-то вот ужасному, потому что еще где-то есть приличные люди на всех уровнях. Планшафт.